Для тех, кто сомневается, опять же, наших мешках. Ни царапинки. Ну, куда-то тяжелее. Мою деску 20 килограмм проводим, испытание все проверим. Место шов обычный тент шов не разошелся не поцарапался.